Сегодня я все-таки хочу добить вот этот топ-кейс за 7500 рублей и выбить действительно что-то годное а-ля Dragon Lore, Медуза, Вой или какие дорогие ножи. Будем пробовать, надеюсь получится, пожелайте мне удачи, поехали! У этого ролика есть спонсор, и это Insane GG. Ссылочка на сайт будет находиться в прикрепленном комментарии, и перейдя по ней, вы получаете 100% бонус к депозиту. Допустим, вы закинули 1000 долларов, и у вас появляется 2000 долларов. 1000 на основном и 1000 на бонусном балансе. В данном случае у меня тут два ножа. Любой скин, который вы покупаете, дублируется. И бонусом вы получаете второй скин, но есть небольшой нюанс. Чтобы его вывести, нужно отыграть его за 15 игр. Сделать это легко, благо тут очень много режимов, режимов, Crash, ролл, Лава, кстати, очень прикольный режим, в отдельном ролике мы все это смотрели. И даже на апгрейдах этот скин можно отыгрывать. Выбираете рандомный скин, допустим, у меня это будет Crimson Web. Ставим 1:1, нажимаем апгрейд, и пожалуйста, все easy апгрейдится, и нож мы, собственно, отыграли. Нужно отыграть еще 11 игр. Это делается очень легко, так апгрейдить можно до бесконечности. Конечно, есть шанс проиграть деньги, но тем не менее, 100% бонус к депозиту это также на сайте можно открыть кейсы. Это тоже очень прикольно. Тем более, есть вот такие веселые кейсы. Латекс Гоус. Давай их да. за 300 долларов. Крутонем. Бля, прикольная тема. Тут еще музыка есть, но я ее не могу показывать, потому что боюсь авторских прав. А вы можете перейти и все это дело послушать. Вау, мы получили 50 долларов. Стонгс определенно. В общем, режимов тут много. От кейсов до прикольного режима лавы. Это знаешь, по типу игра в кальмара, только на CS скины. Короче, ссылочка на сайт со 100% бонусом к депу будет находиться в прикрепе. Переходи и выигрывай, а мы продолжаем. Ребят, спасибо, что рекламу посмотрели. Все-таки нужно хоть как-то ролики окупать. Тем более балик 30к. Также у меня есть промик на 40% к пополнению G и 4R. -ки. Спасибо еще, что пополняете. Хоть я этого и не советую делать, но я с этого также зарабатываю. Вам, вам большое спасибо, тем более вы плюс 40 депо получаете. OG и 4R кому надо, пользуйтесь. В общем, топ кейс. Сколько раз я его открывал, ничего годного не выпадало. А я я все-таки, блядь, ютубер. И хотелось бы что-то дорогое. Все-таки, да, блин. Ну, не до него же. Пиздец, до него же нет. Крутое начало ролика. Если так дальше пойдет, это будет вообще офигительно. Ну, ладно. Мы не отчаиваемся, не расстраиваемся. Просто ждем еще одну дань уважения. Кстати, падение и с Тем учетом, что она сейчас подорожала. Блин, 23 тысячи. Но ну, вот это уже совсем другой разговор. Огромное спасибо. Вовремя вы подъехали с промиками, когда деп уже сделан. И, ребят, кстати, еще вот хочу... Блин, ну, кал, кстати. Если э, убийство статрековское, то... Блин, не, ну не статрековское, нифига. Вот что хотел сказать... Огромное спасибо, что вы посмотрели рекламу и респект, если вы просто перешли по ссылке и зарегистрировавшись, и зарегистрировавшись, блин, и зарегистрировались, даже не делая никакие депы, не пользуясь сайтом, потому что админы видят, что, блин, есть активность от человека, давай-ка еще у него приролов возьмем. Реально, спасибо, вот это самая лютейшая поддержка, когда вы переходите по ссылке спонсорам, по ссылке спонсора. Ай, фу, кихабара, бля! Вот это неожиданно, а вот это неожиданно. Почему 20 тысяч стоит, бля, кихобара? бара такая дешевая. Ну и вот, о чем я говорил, это реально лютейшая просто от вас поддержка и мотивация дальше делать депы э, и снимать ролики, потому что я понимаю, что деньги на депах как хорошо пошло. Слушай, ну я тогда говорить не смогу, бля, 48к, уже интересней. Но это не предел, хочется реально чего-то прям супер дорого. Ну и вот, это мотивация делать дальше контент и понимать, что деньги на депы всегда будут, поэтому вам реально спасибо, что переходите по ссылке в прикрепе, даже просто блин, авторизовываясь. Ну, реально, это огромнейший респект вам за это. Тем временем, у нас тут выпадает кал. Все, то есть, ты видел, да, выпал зуб тигра но реально, сколько раз я этот кейс открывал, безумное множество количество уже мы этих кейс, от, кейсов открыли, я хочу спать и несу какую-то дичь, а, но, тем не менее, факт фактом, что кучу этих кейсов мы открыли, а по факту, ну, хорошего дропа нет, то есть, предыдущий ролик минусовой был, и ролик до этого тоже минусовой, и все-таки хочется мне, ну, там, по а, в районе 14к мы где-то вывели только, но это мало, объективно, посмотря на депы, которые были сделаны сюда и то, что он выдает, это мало. Поэтому не вижу вообще смысла там забирать даже тот же самый зуб тигра, но это бред. Это мало денег. И хочется выбить что-то, соответственно, большее. Например, да, юз предатель, это, ну, не соврать, это вообще шикарный дроп за 1900. Спасибо, топ скин. но сейчас полегче. Реально, я в миллион раз повторюсь, у меня появляются спонсоры. но ну, я начал делать вот эти интрухи и это реально сейвит. Еще раз всем огромное спасибо, кто переходит по ссылкам. Это нереальная поддержка от вас, она очень ощутимая, вам спасибо, рекламодатели уже пишут, типа а давай еще сделаем, бля, те подписчики классные, я такой, я это знаю, тем временем шедевр за 12 тысяч, бля вот классно работают алгоритмы на топ-скине, в том плане, что ты соливаешь какую-то большую сумму, и ну уже можно быть уверенным на процентов что сайт тебе по-любому хоть что-то даст, он тебя засейвит какой раз уже он показывает топ-скин, что так делается, да, то есть такие алгоритмы у сайта, это круто хотя бы какой-то процент возврата. Но только похвалил тебя топ-скин. Вот только похвалил. И что это за... Что это за ответочка от тебя? Сейчас нужен сейв. В виде огненного змея, в виде любого дропа на 1020 рублей. И будет реально офигенно мраморный. Но естественно он нам не нужен. И он не докатится. Спасибо. Но опять же смотри, как работает топ-скин. Сейчас с вероятностью в 100% будет какой-то сейф. Я даже открою кейс пользователей. но я не посмотрел, что там. Потому что смысла нет. Ибо сейчас будет окуп. Просто Проверяйте мои слова. Я вам соврал. А, нет, я вам не соврал. камаринка. Ну, вот как я в принципе говорил: 6700 То есть, ну, под сейф есть. Да, он небольшой, но тем не менее, кстати, интересно, топ тайный. Почему-то тут кейс э, цвета, знаешь, засекреченного. Необычно. Да, попробуем. Может быть, ничего не выпадет. Как обычно. Ладно, MB реально что-то дропнется. Но сейф есть. Это это очень круто. Сейчас чисто джекпот синки синьки будет. Облом. Вот облом на этом дропе, хотя не он нуар, но это дешево. Кейс вроде называется топ тайная, выпадает откровенно кал. Но. Ну, нифига, еще 10 кейсов. Я сегодня хочу не топ-тайны, а топ-кейс покрутить. И нужно было бы человеку все-таки выдать дроп нормальный сейчас. Желательно, ну, бля, паладин. Дождь из пуль 500 рублей, 300 рублей. Ну, мы не купили. 4300 остается, блин. У меня как раз сегодня только-только закончился стрим, где мы слили, как обычно, наши деньги. И там, короче, тоже, вот, знаешь, 3К, 4 даже К оставалось, и я такой думаю, бля, может еще получится. И вот у меня сейчас те же самые мысли и чувства в голове, типа, а может... Сможем, и все-таки топ скин как-то хотя бы меня поддержит в этом нелегком начинании. Ну, городская опасность. м дешевая, по-моему. Да, м дешевая, 1000 рублей. Еще одна м 1900 в общем, дроп. Сейчас опять же будет сейф. Ну, он должен быть. Если его не будет, то ну бля, ну 30 к в помойку. Но тем не менее, есть спонсор. Мне сейчас откровенно проще. Бля. Я 10 раз сегодня повторю, потому что вы охуенные ребята, что переходите по ссылкам. Ну, реально, блядь. Респект. Вам огромное спасибо. Я увидел лютейшую от вас поддержку. Это просто респект, ребят. Я буду об этом наверное весь видос говорить ну ладно 600 рублей остается и мы открываем дальше кейс за 900 ёб б-то хорошо амфибия за ох ты блять все спасибо большое дроп собственно говоря неплохой 114 тысяч рублей а это вот все-таки на проигрывали денег мы с вами это мы денег на проигрывали и все на этом блять на этом ролик закончится он получился ультра короткий но тем не менее прикинь еще что дропнится ну перчатки эти сели это бред Откровенный гон Даже открыть там миллион этих топ-кейсов Ну... Вот интересно, да, ролик называется Открыл миллион топ-кейсов А по факту мы открыли пару топ-кейсов И выбили перчатки за 100 с лишним тысяч рублей Они, кстати, офигенно подорожали У меня были эти амфибии, Но на тот момент они стоили Если я не ошибаюсь А я не ошибаюсь Они стоили, короче, 70 с лишним тысяч То есть 75-72 Сейчас же они стоят такого же качества А я уверен, что они такого же качества В несколько раз дороже Хотя скин... Ну нет, наверное, все-таки это бред Наверное, это перчатки похуже потому что плюс 40 тысяч сделать, ну... Ну да, это жестко, наверное, все-таки я ошибся. Тем не менее, столько Вот не зря. Проигрывали, проигрывали. Бля, реально, напроигрывали. И вот это good Я уже в каком-то пищаль, блядь! А топ скин сегодня совсем начал как-то отыгрываться. Если ты не заметил, я этот ролик пытаюсь сделать без матов. Я увидел коммент под э, роликом предыдущим. Типа, человек, ну, слишком много мата, давай как-то помягче. Вот в этом ролике стараюсь себя контролить. Но опять же, какой раз ловлю себя на мысли что то, когда ты снимаешь подобный контент Блин, но это самый идеальный И простой способ выразить свои эмоции Чтобы зритель реально все понял Насколько на экране происходит Ну вот хочется сказать, да, в определенный момент Пиздец Ну и, и реально оно, блядь, так и есть По-другому никак не скажешь Но мы вернулись на топ-кейсы И нужно добить Прикинь, сейчас еще Dragon Лор выпадет в, сбой, в этом, блядь, в связке Вообще будет шикарно Поток информации Статрек прямо за воду 43 тысячи стоит Может сейчас полтинник уже 6500 Ну в целом тоже неплохо 7 тысяч есть Плюс перчатки за 114 тысяч рублей и как же это все таки хорошо. Случайная тайная кейс, который на топ-скине по непонятным мне причинам стоит огромных денег. 5600 рублей. Ну, это три кейса, да? Я не понимаю, почему-то он такой дорогой. То есть, есть топ-тайная. Это вроде бы как лучше, чем случайная тайная, но она стоит дешевле. А есть случайная тайная, которая дороже и э, топ-скин многоуважаемый. Логики я не понимаю от слова совсем. Где она и есть ли она? Вот в этом, пожалуй, вообще огромный пряк огромный вопрос. Кстати, Неон Нуар в связке с Арексом. Говно? Говно определенно. Мне показалось. Айрекс 119 тысяч. Я уже, знаешь, после перчаток можно ожидать всего, что угодно. Но было бы неплохо. Золотая Арбасека, если бы тут появилась. А здесь Азимов. Либо два Азимова. Тоже было бы гуд. Предатель, облом. Ну, и скорее всего, вот правильно сказал топ скин, сейчас будет облом и ничего дропаться не будет. Наверное, глупо ожидать сейчас чего-то большего, чем просто муравей, да? Так, изи дроп. А, изи окуп. Мне уже, знаешь, по привычке изи, вижу, значит, должен, должно быть где то Дроп. Ну окей. Пролетает много ножей, скорее всего ширпотреб. Ну да, неоновая революция, хотя это неплохо. Это окуп кейса 100%. Понятно, это очень дешевая неоновая революция, но ладно, мы все-таки дооткрываем эти процентные кейсы. Остается 399 и, пожалуй, это один из самых лучших роликов по топ-скину за недавнее время, но объективно там... Два предыдущих ролика был слив, не помню, позапрошлый ролик мы там 100% что-то вывели, но вопрос в том, сколько мы вывели, либо 15, либо 20, либо, да, либо 15, либо 20 тысяч. Но, опять же, это не отбило вроде деп, ну и, тем не менее, нельзя забывать про предыдущий ролик, где был также слив, и здесь был деп. То есть, в теории, мы ушли в ноль, ну, это знаешь, как на Твиче мне написали в чате, все подобные сайты, это своеобразная копилка, то есть, ты закидываешь, закидываешь деньги, и в какой-то момент тебе отдадут, конечно, проценты немного сайта заберется за то, что он тебе удерживал твои сбережения, но, тем не менее, тебе тут произошло то же самое. Радоваться, не радоваться. Слушай, я радовался бы реально, если бы выпал сувенирный Драгонлор. Да, бля, я бы радовался. А так, по факту, ну, мы замазались. Мы реально офигенно замазались. И это не можешь не радовать. Рафаэль Кейс. Но вот самое, что приятное, я с Кейса не, не выбивал за последнее время. Настолько дорогой дроп. Был мой CSGO.net, там выпало два огненных змея, но это два скина по, по-моему, 50-40-50 тысяч где-то. И они даже в совокупности не стоят, сколько стоят эти перчи. И это реально, можно по праву считать, наверное, один, одним из самых дорогих дропов за последнее время. Я даже не вижу дальше продолжать ролик, потому что, ну все, топ-скин, меня реально сейчас будет брить, хотел я сказать, но... Нет, э, нет, сайт думает иначе. Тысяча рублей выпало, 1700 на балансе. А что можно открыть? Бля, давай что-то вот это вот откроем. Два кейса сразу, фастом, аквамаринка за 6000 тысяч. Бля, какой же это очень крутой ролик. Просто идеальный для человека видос. ТОП кейс. Поехали. Фаст открытие, закалка за 27, бля, может уже... Давай, откроем три кейса, и... Я хотел сказать, закончим. но ну, блядь. Ну, вот как без матов? Вот как записывать ролик без матов? Реально? Ну, я, я объективно очень рад. У этого ролика есть спонсор. Я купил еще видос с дропом, который выпал. Ну, вот не радоваться и как не материться да спрашивается 8000 еще один кейс можем тысяч. слушай я сейчас что-то все это я историю оставляю и давай откроем еще один кейс даже фастом графит теории тоже можно оставить 5200 остается что с этими деньгами делать и как ими распоряжаться был кейс мимо плюс минус по этой стоимости Во, классно кейс мимо 5000 рублей давай что-то еще золотое и будет вообще ши ну, у Юсп, кстати, может стоить дорого, честно. Если он статрековский, прямо с завода, да, 9К. Тоже уже оставляем. Есть экстрим кейс, кстати. Это экстрим. Никита, привет. Я думаю, это отсылочка к Никите. Все. Ну, вот реально, на это можно закончить, потому что... Смысла дальше открывать? Нет, я продал редлайн, который мог также забрать. Ну, ладно, раз топ скин дает возможность, давай открывать. Это, если ты летишь, реально фарм. Ну, все, 360 рублей. Короче, всем огромное спасибо. Мы в топе, ребят. Причем не с топ кейса, что удивительно. Всем спасибо за просмотр. Это был Надеюсь, вы меня помните, смотрите. И не забывайте. Всем еще раз спасибо. Ролик реально. Ну, блять, он удался. Больше ничего сказать не могу. Всем спасибо, всем пока. Спонсор в прикрепе. Еще, если много народу придет, я вообще буду рад. Всем спасибо, всем пока.